Всем здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем канале ТОИСЕО. Сегодня мы научимся делать вот такие симпатичные пятиконечные звезды. Для этого нам понадобятся с вами квадратные листочки бумажки. У меня примерно 20-20 см. Вы можете принципе, взять любой другой размер. Итак, приступим. Сгибаем наш лист пополам. Теперь вот эту часть закипаем к этой части. Вот. Заворачиваем. И теперь вот эту часть к этой линии. Вот так. Далее, вот эту точку мы сгибаем вот к этой точке, которая образовалась на пересечении двух линий сгиба. Вот так. Теперь вот эту часть сгибаем вот к этой линии. Вот эту часть сгибаем к этой линии. Далее вкладываем наш кусочек вот таким образом. переберем ножницы и вот по этой линии, вот по этой линии. Вот Срезаем лишнее. Разворачиваем. И вот у меня получилась такая фигура. Сначала с прогладим еще раз все линии сгиба, которые у нас получились. Лучше, короннее. Так, так, так, так, так, все. Далее, смотрите, внимательно, мы с вами вот эти пять частей будем гибать таким образом. Мы ищем, чтобы вот эти две вершины примыкали вот к этим двум линиям гиба. Смотрите, вот так вот. берем еще раз вот наши двери не сгиба вот наши две вершины. ищем где они смыкаются и разворачиваем опять берем вот наши двери не сгиба вот наши две вершины Так, следующее. Опять берем наши две вершины и две линии И последнее. Опять вот наши длинные сгиба, вот наши две вершины. Вот. У нас получилась вот такая фигура. Теперь смотрите, мы берем вот каждую вершину, вот эту, таким образом. Здесь у нас получилась две линии сгиба. Вот так вот сгибаем и проглаживаем линию сгиба. Следующую берем, опять, так вот И опять такой Так, И так, следующий. Повторяем пять раз. А сколько у нас звезда свои пятиконечные? Так, так, так, так. И последний. И смотрите мы берем этот кончик и сгибаем сюда дальше берем вот этот кончик сгибаем сюда, сюда, сюда и теперь последний внимательно смотрите вот эту часть мы с вами здесь как бы вытаскиваем здесь вот И вот так У нас с вами получилась вот такая симпатичная звездочка. Переворачиваем Здесь дальше И смотрите Сейчас поправлю немножко Вот Мы берем вот эту часть вгибаем по центру вот дальше мы делаем вот эту часть, сгибаем таким образом, Здесь, да? то есть вот от вершины вот, к центру к этому, и повторяем везде пять раз, поскольку у нас пятиконечная звезда. Следующий. И наша с вами ленточка готова. Смотрите наш канал ТВСЕЛ. Подписывайтесь, ставьте лайки, всегда будем вам рады. До свидания.